Весенний форум «Время кино» — это трехдневный интенсив с ведущими практиками и специалистами в сфере кинематографа, который пройдет с 4 по 6 апреля в Казани. Что вообще вы знаете о кино? Перед просмотром фильма читаете ли вы рецензии? Если да, то на что обращаете внимание? Кинообозреватель Вероника Скурихина пообщалась с начинающими журналистами о том, что есть кинообзор, каким он должен быть и как сделать так, чтобы вас читали или смотрели и прислушивались. Во-первых, важна насмотренность. Важно понимание у своей аудитории. И, безусловно, важно все-таки... Ну, это, это очень банально, это очень пафосно, но бесконечно любить кино. Потому что если э, видеть в фильмах только развлекалого, ну, вы не сможете об этом писать. Это просто нужно приходить в кинотеатр и вот с головой куда-то вот погружаться в экран, потом выходить из него и вот тогда получаются тексты. Иначе никак, если вы не любите кино, вы не имеете права писать о кино. Сейчас новая информационная площадка, в которой можно сформировать свое новое. И по словам Вероники Скурихиной, это можно добиться путем противоставления себя другим, тем самым создавая новые тренды. Если сравнить кинообзор, каким он был лет 10 назад и сейчас, это совершенно разные вещи. Создавая новый информационный продукт, он актуален только здесь и сейчас. Главное, нужно выбрать то, в чем вы хотите разбираться, и прежде всего думать о своей аудитории. А в чем различие кинообзора от кинокритики, рассказал Евгений Мазель. Какие-то исключающие или противостоящие друг другу занятия, потому что в, общем, в качественном обзоре э, обычно есть такая вещь, как классификация фильма, встраивание его в какой-то контекст, разговор о какой-то предыстории фильма. В сущности, все это вполне занятие критика. Студентам был представлен фильм «К чуду», после которого, общаясь с кинокритиком, провели анализ. Это работа большого мастера, это работа мастера, о котором часто говорят, что он очень герметичен и сложен для понимания. И я выбрал фильм, который, с одной стороны, многие уже успели подзабыть, а кто-то, может быть, и не видел. Именно потому, что этот фильм считается не очень удачным. И он считается довольно таким туманным, довольно непрозрачным. Мне очень понятно, что я же хотел сказать. Именно поэтому мне показалось интересным разобрать этот фильм, потому что, как мне кажется, он гораздо яснее, чем кажется. Елизавета Ютифеева, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров,